Между нами сейчас километры, но я голос во не жаловлю, И мне хочется крить, но сквозь введе, я люблю тебя, очень люблю, между нами сейчас километры, Но я голос твой не жаловлю, И мне хочется крить, но сквозь свете, Я люблю тебя, очень люблю без не смогу я прожить Без тебя лишён счастья Не могу я другую любить Я плену твоих чар, по власти Одна лишь тема для стихов Одна лишь песня для души Про то, что ясно и без слов И объяснения не нужны Одна лишь тема для стихов Одна лишь песня для души Про то, что ясно и без слов И объяснение. На счастье счастья мне немного надо Хочу тебя я обнимать Мечтаю быть с тобою рядом И никогда не отпускать Когда тебя забудут люди Забудут все твои друзья Одно лишь сердце будет помнить И этим сердцем буду я Я так хочу тебя любить Губами губ твоих касаться